У нас шесть основных направлений, прям от которых мы хотим развивать. То соответственно, первое – это лидеры изменений. Это те, кто видит себя там условно в правовой работе, в работе в профсоюзных местах, в студенческих советах. Соответственно, второе – это институт студвесны мы его назвали это блог который будет помогать молодым ивент менеджерам в студенческих мероприятиях который будет помогать молодым артистам развивать себя во время студенчества спортивная нация ну, аналог то же самое соответственно как культурная деятельность медиа и пиар это соответственно для текстовиков видеографов фотографов продвиженцев волонтерство и международное сотрудничество чтобы люди всегда знали где найти условные какие-то возможности для себя но ну, и научное сообщества все это создано для того чтобы в рамках